Добрый день, друзья! Рад вновь пообщаться с вами. Был у нас небольшой перерыв. Сейчас мы проверяем связь и приступим к новой интересной теме, которая, с одной стороны, всем известна, потому что про омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, говорится в последние 20 лет очень много. А с другой стороны, в ней есть очень много менее известных, но очень интересных моментах, на которых я и сосредоточу свое внимание. Но прежде чем я начну, я хотел бы вас отослать к своему прошлому эфиру. Помните, был такой зубодробительный двухчасовой эфир, посвященный очень сложной теме «Теория иммунного старения». Я понимаю, что она была интересной, долгой, но тем не менее для того, чтобы… Информация у вас осталась в сжатом концентрированном виде. Я вас отсылаю к своему блогу на Яндекс.Дзен. Те, кто знает, легко его найдут. Те, кто в первый раз присоединился к нашему эфиру, еще раз укажу путь, как его найти. Заходите в поисковик Яндекс ну, или Google, набираете Яндекс Дзен и Мою Фамилию Гичев. И вы попадаете на ссылку на мой блог на платформе «Яндекс.Дзен». Последние два поста – это краткая выжимка из того двухчасового эфира, который я давал по теме иммунного старения. Завтра-послезавтра я размещу финальный пост на эту тему в котором будут обозначены практические механизмы, как можно повлиять на поддержание активности специфического звена иммунитета как можно дольшее время и в старости не страдать от тех больших проблем, с которыми столкнулись, к сожалению, в этот период коронавирусной эпидемии большинство представителей человечества в возрасте старше 60 лет. Поэтому заходите, читайте, смотрите постарался написать очень легким языком и очень понятно разложить как устроена наша иммунная система и почему с возрастом в ней происходят вот такие странные и непонятные для нас процессы старения атрофии и снижение эффективности и работоспособности специфического звена иммунитета Ну, а теперь мы с вами переходим к нашей теме омега-3 полинасыщенной жирной кислоты для начала я считаю необходимым разобраться, что это такое, зачем они нам нужны и где их искать в природе. Каждый раз, когда встает вопрос о каких-то незаменимых биологически активных веществах, будь то витамины и минералы, всегда возникает вопрос, а где они встречаются в природе? А как человек, ну, точнее сказать, наши далекие предки – их получали, как получают их животные. Ведь у них нет ни аптеки, ни какого-то центра по приобретению биологически активных добавок, у них нет концентрированных форм омега-3 полинасыщенных жирных кислот, а тем не менее они прожили очень долгую жизнь, наша эволюция насчитывает не один миллион лет. И возникает вопрос, а как в природе это устроено? Ведь чем больше человека владевает различными технологиями, чем чаще он задает такой вопрос, а как это было в природе? А может быть стоит вернуться назад в природу? Вот давайте с вами поговорим об этом, потому что э, я, проанализировав литературу по данному вопросу, проанализировав интернет, связанный с Омега-3, не нашел большого количества информации, а мне кажется, это интересно, важно, потому что это нам показывает истоки, откуда возникла сама идея, дополнительного назначения омега-3 полинасыщенных жирных кислот человеку. Итак, давайте с вами разберемся, что такое омега-3 полинасыщенные жирные кислоты и где они встречаются в природе. Итак, первый и очень большой класс омега-3 жирных кислот это так называемые омега-6 жирные кислоты. Я сейчас не буду вдаваться в биохимию, в подробности устройства Сложные молекулы жирных кислот Не буду а, вам пояснять, почему одни называют омега-3, а другие называют омега-6 Вот сейчас мы просто с вами поговорим о а, жирных кислотах, которые в принципе есть в природе Вот первый большой класс жирных кислот или давайте просто их назвать жиров так, наверное, большинству людей будет более понятно, потому что с жирами мы встречаемся в жизни каждый день мы понимаем, что это такое поэтому я даже буду опускать слово часто кислот и буду просто говорить жиры, омега-3 жиры омега-6 жиры, так будет понятнее большинству людей Итак, смотрите, что в природе входит в такое понятие как жиры Потому что мы на этикетках ведь обычно всегда что читаем? Белки, жиры, углеводы. Вот жиры обозначены очень коротким словом. На самом деле в природе под жирами скрывается огромное количество самых разных веществ, и которые влияют на здоровье человека и на функции его организма совершенно по-разному. Так вот, очень большая группа жиров – это так называемые насыщенные жиры жиры, которые легко можно в принципе по внешнему виду отличить от ненасыщенных. Еще раз повторю, насыщенные и ненасыщенные – это химические термины. Это химические термины, обозначающие строение молекулы. Я не буду сейчас сдаваться в подробности, нас сейчас это не сильно интересует. Мы определить насыщенные от ненасыщенных жиров можем очень легко. Большинство насыщенных жиров – это твердые жиры. Вот вспоминаем наш рацион. Сало – насыщенные жиры. Сливочное масло – твердое, насыщенные жиры. Пальмовое масло в большей своей части – это насыщенные жиры, поэтому оно твердое. Вот Каждый раз, когда мы видим твердый жир, ну, мы сейчас говорим о комнатной температуре, да, ну или о температуре чуть больше 0 градусов, и мы понимаем, что жир имеет твердую консистенцию, это насыщенный жир. Вторая большая группа жиров это ненасыщенные жиры. Они по своей сути жидкие. Растительное масло, рыбий жир вот это все ненасыщенные жиры, и они при комнатной температуре, при температуре выше 0 градуса, имеют жидкую консистенцию. Вот между ними вот такая разница. Эта разница чисто физическая, а на самом деле, если дальше мы с вами будем разбираться, она имеет очень большое значение и в принципе для их поведения в нашем организме. Вот в природе есть вот такие группы жиров. Большинство жиров, которые получают млекопитающие, животные, хищники, это в основном насыщенные жиры. Ненасыщенных жиров в природе тоже очень много. И они выполняют свою определенную функцию. И наша с вами задача разобраться, откуда мы их получаем. Вот давайте с вами возьмем пример хищника. Откуда хищник получает свои жиры? Мы понимаем, что хищник питается э, животными. То есть хищник питается готовой животной пищей. В этой животной структуре, которую он потребляет, то есть мясо животных, мясо, внутренности, другие части органов животных, для хищника есть все, что ему нужно для жизни. Вот такая судьба интересная у хищников. Поэтому, когда хищник съедает какую-то добычу, а чаще всего вы помните, что хищники крупные а, охотятся в основном, они являются плотоядными животными, охотятся на травоядных животных. Ну, вспомните Африку, вспомните саванны, как гепард догоняет косулю. Вот классический пример. Классический стопроцентный хищник-гепард и классический стопроцентный травоядный в виде косули. Вот такая пищевая цепочка. Съев Косулю гепард получает, если мы с вами говорим о жирах, все. он получает насыщенные жиры, которые ему необходимы в качестве источника энергии и в качестве строительного материала. Насыщенные жиры в нашем организме выполняют в основном функцию источника энергии 1 и строительного материала 2. Итак, он получил насыщенные жиры. В составе насыщенных жиров он получил такую их неотъемлемую часть, как холестерин. А холестерин – это неизбежный спутник всегда именно насыщенных жиров. Именно поэтому сегодня врачи часто говорят людям, ограничивайте количество насыщенных жиров сала, сливочного масла, жирных молочных продуктов в своем рационе, потому что насыщенные жиры обязательно в своем составе несут большие количества холестерина. Но это небольшое отвлечение. Так вот, наш хищник, гепард, съев косулю, получил всю необходимую порцию насыщенных жиров, которые ему необходимы для энергии и для, в качестве строительного материала. Он там же получил холестерин. И в данном случае это тоже большое благо, потому что холестерин, в принципе, нам с вами нужен. Мы сейчас не будем распространяться зачем, но холестерин – это тоже жизненно важное вещество. И, в принципе, оно... Выполняет в организме очень много полезных функций. Главное, чтобы его количество не превышало необходимую норму. А это именно сейчас и происходит с современным человеком. Итак, хищник получил все насыщенные жиры. Но мы с вами сегодня подкованные люди, мы знаем, что всем млекопитающим, в том числе тому же гепарду, Крайне необходимо получать каждый день определенное количество ненасыщенных жиров. И особенно мы подчеркиваем омега-3 ненасыщенных жирных кислот. И возникает вопрос, откуда гепард получает омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты? Из того же самого мяса. Потому что в клетках всех организмов, особенно в клетках всех млекопитающих, содержатся обязательно омега-3 полинасыщенные жирные кислоты, потому что они являются неотъемлемой частью оболочек любых наших клеток. Мы об этом поговорим еще чуть позже, а сейчас мы с вами резюмируем тот факт, что если гепард съел косулю, то вместе с мясом косули он получил и все составляющие клеток, которые входят в состав этой пищи. А как мы уже сказали, в состав клеток всех млекопитающих входят омега-3 полинасыщенные жирные кислоты. Соответственно, съев этот огромный кусок мяса, он получил и все насыщенные жиры, которые ему нужны для энергии и строительства, и определенную достаточную долю омега-3 полинасыщенных жирных кислот, которые входят в состав оболочек клеток, но ну, тех же самых мышечных, которые составляют основу мяса. Таким образом делаем вывод, что хищники из природы, поглощая огромное количество мяса, по сути дела получают все это в готовом виде. Им не нужно ничего синтезировать. Они получают у насыщенные жиры оттуда и полиненасыщенные жиры тоже из своей пищи. Потому что в составе мяса а если разложить это на физиологический язык в составе клеток, присутствует большое количество омега-3 полинасыщенных жирных кислот. Поэтому хищникам, в принципе, не нужно думать о том, как обеспечить себя дополнительным количеством омега-3 полинасыщенных жирных кислот. Они все получают из пищи. Теперь переходим к косуле, которую гепард в данном случае не съел. Вот она осталась живой. И вот косуля пасется Посование и у нас возникает вопрос: откуда косуля, тоже крупная млекопитающая, получает вот эти важные омега-3 полинасыщенные жирные кислоты, о значении которых мы сейчас еще чуть, чуть дальше поговорим. И здесь мы вспоминаем, что в составе растительной пищи, которая является основой рациона любых травоядных животных, содержится большое количество омега жирных кислот, полинасыщенных э, жирных кислот. Вспоминаем растительные масла. Каждый с ними сталкивался, правильно? Что такое растительные масла? Растительные масла – это источники омега полинасыщенных жирных кислот, класса омега-6, то есть в растительной природе очень много полинасыщенных жирных кислот. Они находятся непосредственно в составе самих растений, а еще больше их в составе семян этих самых растений. Поэтому косуля, когда она поглощает большое количество растительной пищи, она получает из этой пищи большое количество омега-6 жирных кислот. И мы с вами тоже это делаем, когда используем, например, то же самое растительное масло у себя на кухне. Мы получаем большое количество омега-6 жирных кислот. Это растительные по своему происхождению жиры, они полиненасыщенные, и косули их получает в большом количестве. Но нас интересует теперь другой вопрос. Ведь мы говорим сегодня с вами об омега-3 полиненасыщенных жирных кислотах. И вот омега-3 полиненасыщенных жирных кислот на первый взгляд в растительной пище нет. Ну вот вспомните, что есть в природе, какие растительные масла, какие источники растительного масла, где там омега-3 полинасыщенные жирные кислоты. Мы все привыкли думать, что это только морская рыба, морепродукты, морские водоросли, то есть плоды моря. Вот мы все так привыкли думать. На самом деле немножко все не так. Дело в том, что в составе растительной пищи, помимо помимо классических омега-6 полинасыщенных жирных кислот, Присутствует определенный класс, который можно условно отнести к омега-3 полинасыщенным жирным кислотам. Я сейчас говорю о альфа-линоленовой альфа кислоте. Вот Если мы с вами возьмем, например, такое растение, как лен, и проанализируем состав жиров, которые входят в состав данного растения, точнее сказать его семен. Что мы увидим? Мы увидим определенную часть линолевой кислоты. Линолевая кислота это главная кислота, представляющая собой природные полинасыщенные жиры растительных источников. Линолевая кислота. Вот когда мы с вами на кухне употребляем растительное масло, это по сути дела чистая линолевая кислота. А теперь внимание! Очень важного момента. Альфа-линоленовая кислота, которая содержится в льне, в рапсе, частично в соевом масле, в других растительных источниках и которые наша косуля неизбежно поглощает вместе с растительной пищей, является предшественником очень важных омега-3 полинасыщенных жирных кислот. Когда альфа-линоленовая кислота попадает в организм косули, происходят биохимические процессы, в результате которых из Альфа-линоленовой кислоты синтезируются классические омега-3 полинасыщенные жирные кислоты. А именно, и вот здесь мы называем сложные термины, которые, если вы хотите разбираться в омега-3 жирных кислотах, вам необходимо запомнить. Два основных класса омега-3 полинасыщенных жирных кислот. Это эйкозапентаеновая кислота и докозагексоеновая кислота. Можете их называть просто аббревиатурами. Эйкозапентаеновая кислота – ЭПК, докозагексоеновая кислота – ДГК. Вот они две ключевые, очень важные для здоровья, омега-3 полинасыщенной жирной кислоты, о которых мы дальше будем с вами говорить. Так вот, получается, что косуля, благодаря тому, что в ее организме есть специальные биохимические системы, может в составе растительной пищи находить источники – альфа линоленовой кислоты и благодаря своим ферментам из нее синтезировать все необходимые для своей жизни количество эпока и ДГК. А тут приходит гепард и съедает косулю. И вместе со съеденным мясом косули гепард получает те самые необходимые эпока и ДГК. Вот как устроено в природе. Травоядные животные, не имея возможности получить Жизненно необходимые, жизненно важные омега-3 жирные кислоты, а именно ЭПК и ДГК, научились их синтезировать из природного предшественника альфа-линоленовой кислоты. А хищники не умеют этого делать, им это делать не нужно, потому что они съедают косулю и вместе с ее мясом получают эти незаменимые омега-3 полинасыщенные жирные кислоты. Вот как устроено в природе. Теперь вопрос. А человек? Это вопрос философский, потому что до сих пор многие ломают копия. кто человек исходно хищник или травоядный. Ответа на этот вопрос точного нет. Мое глубокое убеждение, что человек исходно это травоядный, который потом стал всеядным организмом. И поскольку человек исходно травоядный, то у него должны быть внутри механизмы синтеза омега-3 полинасыщенных жирных кислот. И они у него действительно есть, это и есть доказательство того, что человек, наш далекий предок исходно, был травоядным. У человека есть возможность синтезировать из альфа линоленовой кислоты докозокексаеновую кислоту ДГК и эйкозопентаеновую кислоту ЭПК. То есть он в данном случае по организации своей биохимии похож на косулю. Теперь второй важный вопрос. Если человек может синтезировать ЭПК и ДГК, подобно травоядным животным, то почему тогда стоит вопрос о том, чтобы назначать дополнительное количество ЭПК и ДГК в составе концентратов, в составе биологически активных добавок? Дело в том, что скорость синтеза вот этих самых ЭПК и ДГК в организме человека из альфа-линоленовой кислоты с одной стороны очень медленная, Второй вопрос важный. В нашем текущем рационе должно быть очень высокое количество альфа-линоленовой кислоты. А к сожалению, если мы проанализируем рацион современного человека, его количество альфа-линоленовой кислоты стремится к нулю. Мы с вами не употребляем ни льняное масло, мы с вами не употребляем ни рапсовое масло. Соевое масло мы употребляем, но там содержание альфа-линолиновой кислоты достаточно низкое. Мы не употребляем различные экзотические семена, типа семян чиа, которые тоже являются источником альфа линоленовой кислоты. Небольшое количество альфа линоленовой кислоты есть в грецких орехах, но мы грецкие орехи тоже не каждый день едим. Получается, что человек попал в своего рода ограничения, которые он создал сам для себя. То есть, если бы мы были классическим травоядным животным и поступали бы подобно косуле, то, наверное, перемалывая через себя огромное количество растительных ресурсов, мы бы так или иначе получали достаточное количество альфа-линоленовой кислоты и потом ее трансформировали бы в необходимые для нас ДГК и ПК. Но мы этого не делаем. А второй очень важный момент, что у нас за долгие годы того, что мы этого не делаем, Скорость трансформации резко замедлилась. То есть человек может превратить только 10% поступивших в организм альфа-линоленовой кислоты в ДГК или ЭПК. Это очень низкая скорость синтеза. Правда, здесь есть одно очень интересное исключение, которое проливает нам свет на абсолютную незаменимость. ДГК и ЭПК, ну или в целом омега-3 полинасыщенный жирный кислот. Есть в, организ... в жизнедеятельности человека один период, когда у него активность синтеза собственных ЭПК и ДГК из альфа линоленовой кислоты резко возрастает. Как вы думаете, что это за период? Но не буду долго вас мучить, скажу сразу. Это период беременности и кормления. Вот когда... У женщины наступает период беременности и потом он плавно перетекает в период кормления, скорость трансформации альфа-линоленовой кислоты, то есть растительной кислоты, растительной жирной кислоты, в незаменимые эПК и ДГК резко возрастает. Резко возрастает. Возникает вопрос: почему? А дело в том, что здесь мы с вами подходим к функции и роли ЭПК и ДГК в нашем здоровье и в нашей жизнедеятельности. Дело в том, что ЭПК и особенно ДГК, докозагексоидная кислота, является ключевым питательным фактором для правильного созревания плода и потом выкармлимого потомства. Это один из критических нутриентов, который должен быть в адекватно высоких количествах в пище плода и особенно растущего ребенка. Это критический фактор для его выживания и правильного формирования центральной нервной системы, органов зрения в первую очередь. И поэтому, для того, чтобы не допустить вот этого э, очень угрожающего жизни э, будущего организма состояния, в организме матери резко активизируется процесс синтеза. ДГК и ЕПК из альфа линоленной кислоты. То есть в данном случае мы опять отсылаем себя к той самой далекой эволюции, когда наши далекие предки могли в полном объеме синтезировать все необходимые ДГК и ЕПК для своей жизнедеятельности из растительных предшественников, то есть из альфа линоленовой кислоты. Возникает вопрос, если мы сегодняшние не очень эффективно, если не считать беременных женщин, Можем трансформировать альфа-линоленовую кислоту в ЭПК и ДГК, где нам их взять? У нас остается только один выбор. Это морская рыба и морепродукты. Ну или микроводоросли морские планктон, который содержит в чистом виде ЭПК и ДГК. Если мы понимаем, что скорость синтеза собственных ЭПК и ДГК у нас низкая, если мы понимаем, что в нашем рационе очень мало альфа-линоленовой кислоты, то мы тогда должны включить в свой рацион достаточное количество морско... морских животных, рыбы, или, если это вам понравится, то морских микроводорослей и планктона. Они обеспечат вас достаточным количеством готовых ЭПК и ДКК. Вот здесь я отвечаю на очень важный вопрос, который мне очень часто на самом деле задают. И логика здесь следующая. Вот все сегодня разговаривают о важности ПК, ДГК. все говорят о незаменимости рыбьего жира, все говорят о незаменимости концентратов рыбьего жира. И задают следующий вопрос. А как же так? Большинство же человечества жило на удалении от моря. Как они выжили, как они могли существовать, если они никогда не сталкивались ни с рыбой, ни с морепродуктами? И это правильный аргумент на самом деле. Сегодня все, конечно, говорят о гренландской диете, о средиземноморской диете, но народы, которые жили всю свою жизнь удаленно от моря, их было очень много. И вот здесь я и отвечаю вам на, на тот самый вопрос, откуда они брали ЭПК и ДГК. Они брали их из большого количества растительной пищи, которая присутствовала в, рационе, в рационах преимуществом травоядных народов. Ну, если, например, мы возьмем ту же самую Индию, да? Либо они их получали в составе большого количества мяса, которое они потребляли в готовом виде. То есть они сдвигались либо в сторону хищников, получая все готовое из этого, либо они сдвигались в сторону травоядных, получая большое количество предшественников ЭПК и ДГК и дальше трансформируя их в своем организме в незаменимые омега-3 поленасыщенные жирные кислоты. То есть рыба в данном случае, это не является... Абсолютно обязательным элементом питания. Нет, в нашем организме есть и тот, и другой способ. Мы можем уйти в состояние хищника, или мы можем уйти в состояние абсолютно травоядного животного. И в том и в другом состоянии мы можем получить все необходимые омега-3, полинасыщенные жирной кислоты, и прежде всего, и ПК, и ДГК. Но, здесь очень важный вопрос. Если мы хотим действовать именно так, то мы должны идти до конца, а не останавливаться где-то посередине. Если кто-то из вас... Говорит, я все понял, я мясоед, значит я оттуда все могу получить. Правильно, вы можете получить, но тогда вы должны съедать в день столько мяса, сколько съедает гепард или лев или другие крупные хищники. Потому что концентрация ЭПК и ДГК в наших клетках очень низкая. И для того, чтобы получить необходимое количество ЭПК и ДГК, вам будет требуется в день съедать несколько килограммов мяса. То есть то, что делают настоящие хищники. Если вы готовы этим поступиться, вы получите ЭПК и ДГК. Но при этом вы должны понимать, что вместе с этим вы получите огромное количество холестерина и огромное количество насыщенных жиров, которые тяжелым временем лягут на вашу сердечно-сосудистую систему. Если вы говорите, я абсолютно травоядный, я готов ЭПК и ДГК получить полностью из растительной пищи, можно так сделать. Но тогда вам нужно внимательно следить за содержанием в своей пище очень высоких количеств альфа-линоленовой кислоты. Вы должны научиться считать, сколько в моем суточном рационе сегодня было альфа линолиновой кислоты. А потом вспоминать, что только 10% альфа-алинолиновой кислоты в нашем организме может перейти в АПК и ДГК. Соответственно, вот вы должны сделать выбор. Вы понимаете, что это экстремумы, это крайние точки, в которых большинство современных людей существовать не может. И по причинам того, что мы живем в другом ритме, и по причинам того, что мы не можем съедать ни такое большое количество мяса, ни такое большое количество растительной пищи. И если мы смещаемся к середине, то мы должны себе искать компромисс. Мы должны понимать, что как только мы сместились в середину данной, данного спектра, мы должны понимать, что собственными силами обеспечить себя ДГК и ЭПК мы, наверное, в текущей жизни нашей с вами городской особенно не можем. И нам необходимо с вами получать дополнительное количество ЭПК и ДГК в готовом виде. Это мы можем делать либо вместе с морской рыбой и морепродуктами, которые содержат высокие концентрации ЭПК и ДГК. Это очень хороший выход. И если вы следуете принципам той же самой японской или средиземноморской диеты, то вы в принципе защищены от дефицита ЭПК и ДГК. Но если вы опять же среднестатистический житель мегаполиса какой-нибудь западной, северной страны, вы должны понимать, что это не наш вариант, что мы с вами не получаем достаточного количества рыбы и морепродуктов, что мы не получаем достаточного количества омега-3 поленасыщенных жирных кислот. Теперь еще один интересный вопрос, который мне задают в связи с этим, как только я рассказываю вот этот фрагмент. Многие люди говорят, как же мы получаем достаточное количество э, рыбы. Вот сейчас в какой магазин не зайди, везде лосось, везде форель, везде другие э, семей, э, представители семейства рыбы лососевых. Сегодня в любом магазине, благодаря тому, что очень активно развивается бизнес аквакультуры, очень много Рыб семейства лососевых. И мы в принципе любим соленую, маринованную, слабосоленую копченую э, горбушу или киту или чего-то еще. Э, поэтому мы каждый день практически это едим. Вот здесь очень важный вопрос. Э, потому что на самом деле многие действительно пребывают в определенном заблуждении. И здесь я постараюсь на него ответить. Смотрите, очень важный момент, когда мы с вами рассуждаем о рыбе. Мы должны понимать, что морская рыба, морские организмы, то есть морепродукты, сами по себе не умеют синтезировать омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. То, что они содержат большое количество ДГК и ПК в своем мясе, не означает, что они синтезируют омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты сами. Понимаете? Не лосось. Ни скумбрия, ни тунец, ни рыбомеч, ни кальмар, ни креветки, ни любые другие морепродукты сами синтезировать омега-3 насыщенной жирные кислоты не умеют. Возникает вопрос, откуда они их получают? А получают они их благодаря очень сложной, интересной пищевой цепочке, которая сложилась в океане. На самом деле в океане единственным источником, Омега-3 полинасыщенных жирных кислот, а именно ДГК и ЭПК, являются микроводоросли, планктон. Вот эти микроскопические организмы, которые в огромном количестве существуют в Мировом океане, они и синтезируют те самые омега-3 полинасыщенные жирные кислоты, с которыми мы сегодня сталкиваемся на полках аптек или магазинов здорового питания. Именно планктон синтезирует это. Далее. Этот планктон поглощает мелкая рыба. И, соответственно, поглощая планктон, омега-3 полинасыщенные жирные кислоты встраиваются в структуру организма этих мелких рыбок. А потом уже крупные рыбы, те самые, которые мы видим в магазинах, морской волк, дорада, тунец, скумбрия, треска и так далее, они, поглощая мелкую рыбу, через... Мясо этой мелкой рыбы обогащает свой организм уже ДГК и ИПК. Но сами они синтезировать их не могут. Если их лишить привычной пищи, то в короткое время в организме рыбы не останется ни одной молекулы, ни ДГК, ни ИПК. Они сами синтезировать ее не могут. И здесь очень важный момент. Когда лосось находится в дикой природе, и он, соответственно, имеет возможность переходить из устьев рек в море и потом обратно, ну вы, наверное, помните, как устроен жизненный цикл лососевых рыб, то вот выходя в море и проводя там определенную часть своей жизни, и питаясь мелкой рыбой, лосось насыщает свой организм омега-3 полинасыщенными жирными кислотами. И если мы с вами поехали на Камчатку или поехали куда-нибудь на север и ловим там дикого лосося, то мы, конечно, с этим мясом получаем большое количество естественных ДГК и ЭПК. То есть омега-3, полинасыщенный жирных кислот. А когда мы пришли с вами в магазин и купили плоды аквакультуры, мы даже не задумываемся о том, как выращивается данная рыба. А данная рыба выращивается в огромных, ну так назовем их, фермах, аквариумах. Это огромные искусственные водоемы, в которых выращивается лосось. Пресноводный водоем, потому что лосось может существовать спокойно в пресноводном водоеме. Именно поэтому его можно легко выращивать. Именно поэтому никто не выращивает, например, настоящую морскую рыбу, потому что ее очень трудно вырастить, потому что нужно создать идеальные условия морского океана, что сделать совершенно невозможно. А лосось может жить в пресной воде. И, соответственно, огромные фермы в Норвегии, у нас в России на севере, да и во многих странах мира, та же самая Канада и прочее, это целый огромный бизнес. Аквакультура называется. Так вот, лосось, живя в этих огромных фермах, не может просто чисто физически столкнуться с источниками омега-3 полинасыщенных жирных кислот. И если в его рацион не добавлять омега-3 полинасыщенной жирные кислоты, он никогда их и сам синтезировать не сможет. Я не говорю о том, что... Существуют не совсем чистые практики, когда лосося вообще не кормят омега-3 полинасыщенными жирными кислотами, и мы можем в магазине столкнуться с рыбой, которая совершенно не содержит омега-3. Такое может быть, но в основном бизнес аквакультуры довольно честный. Как насыщается организм лосося омега-3 полинасыщенными жирными кислотами? Омега-3 полинасыщенные жирные кислоты вводятся в чистом виде в состав лосося, в состав питания лосося. Лосось, поглощая этот комбикорм, насыщает свой организм омега-3 насыщенными жирными кислотами. И вот здесь возникает вопрос, а зачем тогда делать вот так? Я понимаю, если вы очень сильно любите лосося, и вы его употребляете, потому что это для вас гастрономический деликатес. Но если так, вопросы снимаются. Если этот лосось выращен правильно, то вы получили все необходимые омега-3 насыщенные жирные кислоты. А теперь другой вопрос. А если вы лосося едите только из соображений здоровья, потому что вы думаете, что он содержит много омега-3 полинасыщенных жирных кислот, то не проще ли вам тогда взять в чистом виде омега-3 полинасыщенные жирные кислоты с заранее известными дозировками ЭПК и ДГК и принять их в виде концентрата в составе, например, капсул? Потому что ведь то же самое происходит на акваферме. В комбикорм добавляются омега-3 полинасыщенные жирные кислоты. Скармливаются лососью, лосось их усваивает, а потом вы идете в магазин, покупаете и не с очень большой охотой съедаете этот лосось. Причем будет стоить в пересчете на миллиграмм ДГК и ПК намного дороже, чем просто взять тот же самый концентрат омега-3 полинасыщенных жирных кислот, который вели в состав комбикорма и просто употребить их на свое здоровье, зная точно, какое количество вы употребили. Это тот самый вопрос, который мне очень часто задают. И на самом деле до сих пор многие люди даже не догадываются о том, что огромное количество э э заводов, производящих концентраты омега-3 полинасыщенных жирных кислот, которые можно было бы пустить в состав концентратов в виде биологически активных добавок или функциональной еды, скармливается лососям для того, чтобы как-то их обогатить искусственным образом омега-3 жирными кислотами. Не проще ли это взять, сделать в чистом виде, точно зная дозировку? Вот такой еще интересный вопрос. Я думаю, что далеко не каждый про это слышал. Далеко не каждый знает, что это большая проблема. А вот теперь мы с вами подходим к самому важному. Зачем организм травоядного синтезирует для себя Омега-триполь насыщенные жирные кислоты. Зачем организм хищника, поглощая организм травоядного, использует для своей жизнедеятельности омега-триполь насыщенные жирные кислоты? Зачем омега-триполь насыщенные жирные кислоты вводят в питание лосося. И почему в последнее время так много говорят об омега-триполь насыщенных жирных кислот? На самом деле, здесь очень много разных физиологических, биохимических моментов, о которых, наверное, не стоит говорить. Я постараюсь вам объяснить это на очень простом языке. Существует два основных класса полиненасыщенных жирных кислот. Омега-6 жирные кислоты и омега-3 жирные кислоты. Они... Сосуществует существует в природе параллельно, и те и другие важны для нашего здоровья. Омега-6 жирные кислоты, как я уже сказал, вот классический пример, это растительное подсолнечное масло или растительное кукурузное масло, то самое, которое мы используем в своей кулинарии. Это источник прежде всего омега-6 жирных кислот. Соответственно, рыба, морепродукты – льняное масло, которое содержит альфа-линоленовую кислоту, которая превращается в омега-3 полинасыщенные жирные кислоты. Это второй класс полиненасыщенных жирных кислот. Зачем они нужны? Раньше, кстати говоря, в середине 20 века и те, и другие смешивали в одно единое целое и называли витамином F. Зачем они нужны? Вот смотрите, поглощая эти жирные кислоты из пищи, либо получая их в составе концентрированных биологически активных добавок, мы их получаем в организм, они усваиваются, и дальше они, в отличие от насыщенных жиров, идут не на производство энергии, не на строительную функцию. Нет, главная их задача заключается в том, что они встраиваются в оболочке всех наших клеток. Вот в нашем организме триллионы клеток, и все они устроены очень просто. Есть оболочка, и есть внутренность. Внутренности клеток сосредоточены основные органы, а оболочка с одной стороны его защищ... клетку защищает, а с другой стороны это важнейшая граница. Через границу клетка общается с окружающей средой. В нашей оболочке клеток содержится огромное количество различных ионных каналов, различных рецепторов к тем же самым гормонам, к тем же самым э, биологически активным веществам, к тем же самым веществам, которые продуцирует иммунная система. И эта оболочка в большинстве своем состоит как раз из омега-6 и омега-3 жирных кислот. Они там представлены э, в разном соотношении. В каких-то клетках больше омега-6, в каких-то клетках больше омега-3. Мы дальше об этом чуть-чуть поговорим. Так вот, получается, что от соотношения омега-6 и омега-3 в наших клетках зависит здоровье нашей клетки. Еще раз говорю, здесь нюансов очень много, но я сейчас остановлюсь на одном очень важном. Дело в том, что и омега-6, и омега-3, полинасыщенные жирные кислоты, которые входят в состав оболочек наших клеток, являются источниками, очень важных, очень важных внутриклеточных гормонов, которые регулируют активность большинства наших органов и систем. Для того, чтобы немножко вам облегчить понимание, что это значит, как они участвуют в синтезе гормонов, приведу вам один простой пример. Кто из вас хоть когда-то употреблял аспирин? Я уверен, что большинство людей точно аспирин принимали. Часть, большая часть принимала аспирин в качестве более утоляющего средства. Заболела голова, приняли аспирин, голова прошла. Часть употребляла аспирин в качестве противовоспалительного средства. Воспаление, отек в каких-то органах. Приняли аспирин, отек, воспаление ушли. Более пожилая часть аудитории – Принимал аспирин для того, или принимает аспирин для того, чтобы уменьшить риск образования тромбоза в сосудах. Особенно если была какая-то операция на сердце, особенно если какая-то есть предрасположенность к образованию тромбов, есть какая-то компрометация со стороны сосудов или сердца, люди принимают аспирин. Возникает вопрос, как так? Банальный аптечный продукт. Известный нам с самого детства. С одной стороны устраняет головную боль. С другой стороны устраняет воспаление. С третьей стороны устраняет риск тромбообразования. Как так? Обычный аспирин, к которому мы привыкли относиться, крайне легкомысленно. Так вот, здесь мы с вами подходим к тому, как функционирует омега-6 и омега-3 в наших клетках. Дело в том, что аспирин блокирует фермент который из омега-6 и омега-3 жирных кислот образует вот эти самые внутриклеточные гормоны, которые влияют на работу сердца, которые влияют на иммунные клетки, которые влияют на систему воспаления, которые влияют на другие разные функции нашего организма. Аспирин блокирует фермент, который из омега-6 и омега-3 производит активные внутриклеточные гормоны. И блокируя это, он снижает интенсивность воспаления или снижает интенсивность тромбообразования. Понимаете, в чем дело? Вот как действует аспирин. И это было известно еще с 70-х годов. А теперь очень важный момент. В клетках есть и омега-6, и омега-3. Теперь возникает вопрос. Почему? Почему? Они, в принципе, похожи и по своим функциям, и по своей молекуле они очень похожи. И, в принципе, из них организм производит внутриклеточные гормоны, тоже очень похожие друг на друга. Но здесь очень важный интересный момент. В организме потому очень важно, чтобы были и омега-6, и омега-3, потому что, грубо говоря, вот, грубо говоря, мы сейчас не вдаемся в подробности, там много разных подробностей. Грубо говоря, так. Из омега-6 производятся гормоны, которые, например, сужают кровеносные сосуды. А ведь это нам важно в определенных Понимаете, нельзя сказать, что омега-6 плохие, а омега-3 хорошие. Нет, важен баланс. Вот теперь внимательно смотрите за тем, как я показываю. Я понимаю, что на маленьком экране Трудно уловить мои мысль, тем более я разговариваю о вещах, которые достаточно сложные даже для студентов медицинских институтов, но теперь смотрите внимательно. В оболочке нашей клетки есть омега-3 и омега-6. Из омега-6 организм при участии определенных ферментов производит одни гормоны, которые влияют, условно говоря, давайте назовем, в сторону минуса, а из омега-3 он производит другие внутриклеточные гормоны, которые влияют в сторону плюса. И, соответственно, если организму нужен минус, он активизирует ферменты, которые из омега-6 производят минус. А если организму нужен плюс, он из омега-3 производит ферменты, которые производят плюс. Вот давайте, к примеру, возьмем систему тромбообразования, о которой я говорил, рассуждая об аспирине. Вот смотрите, мы же не можем сказать, что... А пониженная свертываемость крови это однозначное благо. Но вот мы в последнее время, когда нас преследует инфаркт, инсульт, различные проблемы с тромбами, привыкли думать: ой, нужно обязательно снижать свертываемость крови, нужно обязательно снижать риск тромбообразования. И как-то на подсознании мы начали думать, что все, что человек сейчас должен делать, это обязательно снижать уровень тромбообразования, обязательно снижать риск образования тромбов. Но это не так. В природе очень важна система тромбообразования, ведь как только сосуд повреждается, это грозит кровотечением и вообще представляет существенную опасность для жизни, необходимо срочно активизировать систему тромбообразования. Правильно? Вот вы порезались, и у вас буквально через 5 минут кровь остановилась. Почему? Потому что организм, увидев, что возник дефект сосуда, запустил систему тромбообразования. Как это происходит? Помните, я говорил, омега-6? Из омега-6 при помощи определенных ферментов вырабатываются вещества, которые сужают кровеносные сосуды, тем самым останавливая риск кровотечения, а также вырабатывают вещества, которые активизируют образование тромбов. Возникает тромб, все, кровотечение остановилось. Хорошая функция? Хорошая функция. А теперь другая ситуация. А теперь представьте себе ситуацию, что в организме при каких-то условиях начал формироваться тромб. И в данном случае это не вызвано э, какой-то жизненной необходимостью. Нет никакого кровотечения и нет никакого повреждения кровеносного сосуда. Но благодаря какой-то причине, например, холестерину тому же самому, или какому-то воспалению, или какому-то внутреннему мелкому повреждению сосуда, которое не грозит нам смертью, начал формироваться тромб. Организм понимает, что это риск уже другого характера. То есть здесь нашему здоровью грозит закупорка сосудов. Что он делает? Он запускает другие ферменты, которые активизируют выработку из омега-3 веществ, которые, наоборот, расширяют сосуды и снижают образование тромбов. В данном случае это очень большое благо. Только-только нежелательный тромб начал формироваться, система активизирует образование из омега-3 вот этих веществ, которые расширяют тромб. И в итоге, простите, расширяют сосуд и уменьшают э, риск образования тромбов. В итоге мы избавляемся от этой опасности, опять чувствуем себя здоровыми и через какое-то время организм опять все приводит в баланс. Вот я вам на примере вот этой функции показал, да, как омега-6 и омега-3 между собой взаимодействуют. Одни, условно говоря, сужают сосуды и повышают риск тромбо тромбообразования. Когда это нужно? А омега-3, наоборот, расширяют сосуды, уменьшают риск травообразования, когда это совсем не нужно, когда это может грозить закупоркой сосудов. И вот в организме они вот так в балансе и существуют. Нужны омега-6, и омега-3. Омега Или, например, возьмем с вами сердце. Да? А, та же самая ситуация. В оболочках сердца содержатся омега-6 и омега-3. А, омега-6 при необходимости могут повысить ритм сердца и возбудимость могут сузить сосуды и повысить кровеносное давление. Зачем это нужно? Ну, например, тот же самый спор, да? Когда нам необходимо очень сильно активизировать работу сердца, когда необходимо повысить кровяное давление, чтобы кровь дошла до каждого органа, до каждой мышцы, до каждого мышечного волокна, правильно? И организм задействует систему омега-6. Из омега-6 вырабатываются внутриклеточные гормоны, которые повышают возбудимость сердца. Сердце начинает работать быстрее. Которые сужают кровеносные сосуды, кровяное давление повышается, кровь доходит до малейших мышечных волокон. Оптимальная функция, нужная функция, конечно, вот в данном контексте это очень важная функция. А теперь другая ситуация. Возникает повышенная возбудимость сердца и Сужение кровеносных сосудов и повышение артериального давления в той ситуации, когда это не нужно. Мы не занимаемся спортом, мы не убегаем от хищника. Просто в организме случился сбой, произошла аритмия сердца, сузились сосуды, это тоже грозит опасностью. И тогда организм задействует систему омега-3 через... Запуск специальных ферментов из омега-3 синтезируются вещества, которые успокаивают сердце, обладают антиаритмическим действием, расширяют сосуды, снижают артериальное давление. Опять баланс восстановился. Та же самая ситуация, например, с иммунной системой, системой воспаления. Из омега-6 в основном выделяются при помощи ферментов вещества, внутриклеточные гормоны, которые стимулируют воспаление. И нельзя сказать, что воспаление – это плохо. В большинстве случаев нормальное активное воспаление приводит к излечению того процесса, который запустился либо благодаря какому-то чужеродному агенту, либо благодаря какой-то инфекции, либо благодаря какому-то вирусу, либо благодаря чему-то еще. То есть воспаления у нормального здорового человека протекают очень быстро, активно и способствует устранению того чужеродного фактора, который это воспаление вызвал. И это нормальный процесс. И в данном случае э, активно участвуют вещества, вырабатываемые из омега-6 жирных кислот. А противоположность этому омега-3 жирные кислоты, когда запускается синтез из них внутриклеточных гормонов, наоборот, обладают противовоспалительным действием. И иногда это тоже очень важно, потому что иногда у человека воспаление может уйти в патологическую форму и может угрожать разрушением своих собственных тканей. И тогда организм включает омега-3 путь, и синтезируют из него вещества, которые обладают противовоспалительным действием. Понимаете, какая интересная вещь? Клетки у нас устроены одинаково. В их оболочках содержится и омега-6 жирные кислоты, и омега-3. Но просто из них синтезируются вещества разнонаправленного действия. И благодаря тому, что организм может дергать за разные веревочки, он может вовремя восстанавливать баланс. И в нашей сердечно-сосудистой системе и, например, в нашей иммунной системе и в системе воспаления, противовоспаления вот благодаря вот такому древнему балансу между вот этими двумя источниками внутриклеточных гормонов организм научился быстро выправлять ситуацию он, знаете, как опытный кучер то за одну вожжу подергает то за другую в итоге он выравнивает движение коляски движение лошади и лошадь едет по прямой Поэтому не стоит думать, что омега-6 это однозначно плохие жирные кислоты. Потому что в последнее время все чаще говорят о том, что вот мы слишком много едим растительного масла. В растительном масле омега-6 жирные кислоты, это конечно приводит к большим нарушениям, которые могут возникнуть у человека. Это провоцирует воспаление, это провоцирует тромбоз, это провоцирует различные нарушения работы сердца. Это не совсем так. Вопрос связан не с тем, что мы едим слишком много омега-6 в составе подсолнечного масла, а вопрос в том, что мы едим только омега-6 в составе растительного подсолнечного масла и не восполняем адекватное количество омега-3. А в клетках их должно присутствовать параллельно одинаковое количество. И если мы едим растительное масло, Сегодня в обед, то вечером мы должны съесть что-то из морепродуктов, чтобы в наш организм поступили омега-3 жирные кислоты. И тогда в клетках будет поддерживаться адекватный баланс омега-6 и омега-3. И тем самым наш организм, наш опытный кучер, будет иметь возможность дергать то за одну, то за другую вожжу. А когда мы переходим преимущественно на Одностороннее питание. Когда в нашем организме главным источником полинасыщенной жирных кислот долгое время является одно только растительное подсолнечное масло, то через какое-то время, обычно через несколько лет, количество омега-3 в оболочках наших клеток резко снижается, его процент резко падает. А количество омега-6 жирных кислот резко нарастает. И поэтому, когда возникает ситуация выправления баланса, наш организм дергает за вождью. Омега-6-жирной кислоты. Оттуда огромное количество гормонов выбрасывается, которые сужают наши сосуды, повышают риск тромбообразования, повышают возбудимость сердца, повышают активность воспалительных процессов. А как только он хочет выправить ситуацию, дернуть за вожжу, которая связана с омега-3 жирными кислотами, он дергает а у него не получается. Потому что омега-3 жирных кислот в организме мало очень. И это очень тоненькая вожя. То есть, с одной стороны, представьте себе, огромный канат, он за него дергает, и лошадь сразу раз влево уходит. Он пытается выровнять ситуацию, а здесь маленькая ниточка, он дергает, а лошадь даже не чувствует ее. И вот мы находимся вот в таком дисбалансе, понимаете. То есть, если у нас вот такое одностороннее питание, то получается, что мы переходим, мы теряем баланс. И мы не можем позволить организму вот выправлять вот этот баланс. Вот в чем смысл, потому что мне не совсем нравится, когда люди говорят, я принимаю омега-3 для того, чтобы защитить свое сердце, потому что омега-3, они вот снижают уровень артериального давления, они снижают риск атеросклероза, они снижают риск тромбообразования. Да, это так. Но вопрос в том, что люди не совсем понимают, что они не сами по себе снижают. Потому что, друзья мои, если вы двинетесь в другую крайность и лишите организм омега-6 жирных кислот, и будете исключительно налегать на омега-3, то у вас возникнет другая крайность. Вы не сможете тогда, когда вам потребуется повысить тромбообразование. Когда вам, повыси, когда вам потребуется сузить кровеносные сосуды, когда вам потребуется активизировать работу сердца, когда вам потребуется активизировать воспалительные процессы, это тоже нужно здоровому человеку, у вас этого не получится. То есть, понимаете, не то, что сами по себе омега-триполин, насыщенные жирные кислоты, важны, и это абсолютное благо. Нет, относитесь к этому вот так. Вы должны прийти на кухню посмотреть, так, сколько в моем рационе омега-6? Достаточно. А сколько в моем рационе омега-3? Достаточно ли это для выравнивания баланса? И вот так нужно к этому относиться. Понимаете, вот это очень важный момент. На этом наш эфир подходит к концу. Продолжения в этот раз не будет. Дело в том, что мы только изложили первую часть интересной информации об омега-3 жирных кислот. А на следующем прямом эфире, который состоится ровно через неделю в это же время, мы с вами поговорим о других функциях омега-3 полинасыщенных жирных кислот, которые уже не связаны вот с этим внутриклеточным балансом омега-6 и омега-3. Потому что у них, оказывается, есть и самостоятельно очень важные функции, которые непосредственно влияют на головной мозг, на зрение, на правильное развитие ребенка. И вот именно о ДГК прежде всего в следующий раз, в следующем эфире через неделю мы с вами поговорим. До встречи! Сибирском вам здоровья!